Дорогие друзья, всем привет. Мы начинаем второй выпуск, ставшего уже легендарным, правда, пока в узких кругах эфира легкий понедельник с Аллой Заднепровской. Меня зовут Игорь, и со мной, вы не поверите, та самая, самая настоящая волшебница Алла Заднепровская. Здравствуйте, Алла. Смачного. Привет, Игорь. У меня даже видишь, как в любой легкий понедельник кофейочек, понимаешь, водичка, все так вот. Но если бы увидели, как это все снимается, все бы очень сильно смеялись, потому что здесь стоит гладильная доска. Сегодня было несколько попыток сделать мне еще легче как-то и удобнее, и комфортнее этот мой эфир, но Несмотря на то, что здесь гладильная доска, я сижу на диване, и мне не так комфортно, как могло бы быть, хотя я могу, например, вот так вот развалиться. Вот, видишь, я уже развалилась. Вот, вот, вот оно, не вот она и легкость совсем. пришла. Вот она и легкость пришла. Я когда так развалюсь, я засыпаю, поэтому смотрите. Это... Ну, видишь, не а у меня, когда я, когда я разваливаюсь, я наоборот вся, понимаешь, в тонусе. еще больше могу выдавать энергии. Ну что, давай, начинай. Давайте. Ну, я... Предлагаю по традиции, по доброй традиции, поскольку у нас уже второй выпуск, то уже у нас традиции формируются. Начать с замера, с замера настроения. Друзья, замерьте, пожалуйста, сколько у вас сейчас ресурсов. Прямо в данный момент. Те, кто нас смотрит в Инстаграме, могут сделать это прямо в чатик. Я вижу комментарии, я так специально себе поставила свой гаджет, чтобы видеть. Напишите, пожалуйста, по шкале от нуля до 10, сколько у вас ресурса? Сколько ресурса? Ресурсом я считаю то, что есть внутри. Кто-то говорит силы, кто-то говорит энергия, кто-то говорит вдохновение, кто-то говорит какая-то наполненность, да, позитив. Так вот, сколько у вас этого самого ресурса прямо сейчас? Ну, а нашим слушателям на Ютубе тоже сделайте это для себя. Вот вы в понедельник в 9 утра включаете эфир, э, легкие понедельники, и замеряете. И вот уже в Инстаграме начинают писать. Девяточки пошли. Пошли девяточки, семерочки, шестерочки. Кстати говоря, тоже интересно, я вижу, что несколько выпускников сейчас как раз слушают меня, нас с тобой в этом эфире, меня, нас с тобой слушают. И они как раз знают, что делать со своим ресурсом, знают, как его поднимать. И потому такие цифры у них такие... Такие основательные цифры, да? где-то СМ 8 девять. И смотри, что еще можно сделать для того, чтобы опять же настроиться. Кроме замера ресурса можно замерить настроение, но уже не цифрой, а словом, состояние. Вот э, какое эмоциональное состояние сейчас у тебя, Игорь? У меня легкий лёг бриз. Это как? То ли перед штормом, то ли перед большой волной, которую нужно оседлать. Ну, вот какая-то такая вот, знаете, что-то должно произойти. Я все-таки надеюсь, что хорошее. Что-то большое и хорошее. Тогда а... это примерно как предвкушение, интерес, что-то в этом роде, да? да? да, да, да ага, да. ага. Замеряю свое состояние, в смысле обозначаю его словом. У меня сейчас, ну вот, правда... Смесь такого предвкушения, мне всегда с тобой очень интересно общаться, и вдохновение. Вдохновение, я смотрю еще за окном, тут очень зелено, у меня за окном сейчас зелено, и у меня такой наполненный, насыщенный день, и точно наполненная, насыщенная будущая неделя. А еще, если мы с тобой, поделимся своими планами. Обязательно, традиции, обязательно, обязательно, в конце обязательно. Вот. А если вспомнить, что сегодня четверг, и мы э, с тобой входим почти в выходные дни, то вдохновение еще больше добавляется. Ну что, поехали? Да, поскольку у нас вторая неделя, соответственно, была первая, да, в общем-то, логично. Поэтому поделитесь, как здесь правильно, да, как вы это делаете. Что брать с прошлой недели, хорошего либо плохого? Вы знаете, вообще обычно подводят итоги люди дня, недели, неосознанно, те, кто не делают это специально, да, и те, кто не учились коучингу, или те, кто осознанно не развивали свой, не меняли фокус мышления на ресурсы, возможности, результаты, то привычное мышление, заточенное нашей школой и нашими семьями, это «что я не до». Не доделал, не до завершал, в чем я не там и не дотягиваю. Так вот, мы будем с вами подводить итоги, ориентируясь на другие вопросы, на, на другие вопросы и пожелания себе. Итак, какие достижения на этой неделе продвигали меня к моим целям? И те из вас, кто поставил цели на эту неделю, Игорь, в том числе и ты, отвечают себе на этот вопрос. Вот какие достижения? И слово достижения, относитесь к нему как не к конечной точке, а как к процессу. По мере движения к результату у нас точно есть какие-то достижения. И Вот это искусство маленьких шагов, маленьких побед, маленьких достижений приводит нас к большим победам и большим достижениям. Итак, их, второй вопрос. Их, их нужно записать, э, ответы на эти вопросы нужно записать у себя в дневнике? Абсолютно. Лучше записать. Конечно, лучше записать. И я надеюсь, что многие из вас уже завели себе такой дневничок, вдохновляющий, э, вместе с нашими легкими понедельниками, вы будете его вести. Если вы не ведете какой-то свой дневник уже давно, пожалуйста, такой тоже можно, это здорово. Второй вопрос: за счет чего я продвигался или продвигалась? За счет чего это было? И тут очень важно и внутренние факторы, и внешние. Может быть, там, за счет своих каких-то качеств, или каких-то поведенческих стратегий, или каких-то э, открытий, каких-то действий, эмоциональных состояний, вызовов, и даже каких-то неудач, которые дали возможность все равно двигаться. Да, не знаю, обучаться, найти смыслы новые. И третий вопрос важный, на который хорошо бы сделать ответ письменно. Какие инсайты и выводы я сделала на прошлой неделе? Опять же, которые улучшают мою жизнь, продвигают меня к моим целям, возвращают меня к себе, делают мою жизнь более наполненной и качественной, открывают новые горизонты. Вот. Если вы будете так подводить итоги каждой недели, <смех> у вас точно движение будет более легким, плавным э и результативным. Дорогие зрители на YouTube, в этот момент вы можете поставить на паузу наше видео э и это сделать. Потому что если вы это не сделаете, то в вашей жизни возникнет, э мы на прошлом эфире говорили, страшный, ужасный ящик куда можно засунуть все эти, или как отложить, извините за более, более корректное слово, отложить все эти важные вопросы и в результате их не сделать. Поэтому очень рекомендуем все-таки сделать это прямо, прямо сейчас, потратить время. Да, именно так. Именно так. Ну что, идем дальше? Квант, давайте квант. Давай квант. Итак, книга «Я разрешаю себе жить» с квантами. Я напоминаю, что у меня тут закладочка на любви. Это наше с вами напутствие на все наши эфиры. А я открываю легким движением руки. А, нет, была на любви. А теперь нет. Смотрите, у меня сейчас закладка на счастье. И достала любовь. Вот такой вот квант напутствия. Так интересно я видно уже кому-то открывала за, за это время пока с вами не виделась ребят любовь мудрость увидеть в поступке другого любовь творца и хочешь чтобы тебя любили люби сам что-нибудь еще вам отсюда скажу вот любовь это подарок который получает каждый при рождении вот. и еще кроме этого вот если прям про любовь это точно больше чем просто про отношения. Это точно больше, чем про любовь к другим людям. Это точно больше, чем про любовь к чему-то живому. Это более обширное такое понятие. И это, конечно же, видите, даже я показываю да, то место, которое у меня больше всего включается на слово «любовь». И очень важно... Чтобы для того, чтобы тебя любили, а очень часто именно это говорят люди: Я хочу, чтобы меня любили, я хочу любви, да, и начинаю трясти других как грушу, чтобы ее получить. Невозможно любовь получить, ее можно только отдавать, отдавая, приумножать. И вот отдавать ее можно, кстати, и себе: да, контакт с собой, любовь к себе очень обширная тема. и... Сейчас крайне важно, любовь разрулит любую ситуацию. Вы скажете любую-любую, да, в том числе и самую жесткую. И я уверена, что зло не может победить добро, пока это добро любит. Вот. И я уверена, что победить нас как нацию, например, да, если сейчас многие думают, Тала, какое, какая любовь, если вот идет война? Именно сейчас любовь, правда, именно любовь нам нужна для того, чтобы мы победили. И особенно, если мы не на фронте, мы здесь, рядом с нами наши близкие, рядом с нами наши коллеги, рядом с нами наши друзья, рядом с нами э, и воины в том числе, которым нужны мы с любовью в сердце, Они выжатые, как лимон, э, скукоженные и э, перекошенные гневом. Нет, мы Через любовь абсолютно точно исцелится все. Я в это не просто верю, я это, наверное, транслирую каждым, каждую секунду своей жизни. Ну что, вот такая тема сегодня неожиданная. Я сказала про любовь, да, и вот такая пошла у нас тема. Как, которую... как мы ее имплементируем наш, наш этот, тыждень, хотел сказать, нашу неделю, следующую. Да. И первый вопрос, который я предлагаю задать каждому из вас себе, да, это: э, а какие у меня отношения с любовью? Какие у меня отношения с любовью? И первый, кто на, ответит на этот вопрос, это ты, Игорь. Ну, чтобы задать тон, так сказать. Я подготовился к этому вопросу. Серьезно? А yes. каким образом? Я же слепую открывал. Дело в том, что на прошлой неделе у нас когда было призвание на да, предназначение, и мы говорили о том, что э, на этой неделе я проработаю свое должен. И вот когда я об этом думал, я понял, что в принципе с должен плюс-минус все нормально, а вот с хочу э, немножко есть, скажем так, сложности. Поэтому э, для меня это как раз разобраться в том, что, что -то, и делать да, то, что ты хочешь, то, что ты любишь. Поняла. Ну, по крайней э, мере, ты, на данную секунду так, э, так прозвучало. То есть ты говоришь, э, для меня сейчас важна любовь в контексте деятельности, да, в контексте работы, в контексте того, что я делаю. Нет, просто, просто иметь что хотеть, скажем так. Ага, Понял? я поняла, поняла, поняла. Да, это в том числе и отдых, в том числе и выходные, и расслабиться, и как бы... Ну, тогда звучит для меня, а ты скажешь, как для тебя. ты любовь и к себе, и к жизни, и к делу, да, да, да. да в такой и более широкой, и к и близким, близким, да, и к окружающим, да, принимается, принимается. Ну вот э, и так, точно так, вот как Игорь, ответьте для себя, пожалуйста, на э, этот вопрос, а какое ко мне отношение в данную, в данную секунду, э, в данной ситуации моей жизни, да, в данное время моей жизни, имеет отношение любовь. И после этого, после этого пожалуйста, э, вот это будет задан контекст. да И тогда следующий вопрос. А что, ну, чего вы хотите здесь, во-первых? Игорь просто немножко сказал уже. Я хочу там и чтобы отдых был, и чтобы что-то с близкими. Чего вы хотите в отношении этого понятия да, в этом контексте. И целей может быть прям не одна, а несколько. А затем вопрос, а что сейчас у вас есть по отношению к этим целям? И насколько готов, и хочу продвинуться за эту неделю? И следующий вопрос, что это означает? Что это означает? И тут, конечно, тоже место такой, возможно, паузе, в которую можно это все прописать, для того, чтобы через неделю вновь ответить на вопросы за Днепровской, какие достижения меня продвинули, за счет чего это, и какие инсайты и выводы я сделал. Вы же понимаете, да, что меня, что меня заставляло вообще в этом направлении думать. Исключительно то, понимание того, что в следующий четверг я опять встречусь с Аллой, и мне нужно будет что-то что говорить. Вот-вот-вот. Да, отвечать отвечать за, за то, что сам себе запланировал. Вашим, Абсолютно точно. И, и смотри, Игорь, и еще, может быть, тогда, если ты так прям заявляешь, ты скажешь хотя бы одно что-то. Про что ты в следующем эфире всем нам расскажешь? Вот что одно такое ты можешь э, запланировать, сделать за следующую неделю, чтобы четко понимать, что ты продвигаешься, да, и у тебя было вот это ощущение этого движения? То, что сейчас приходит в голову, это планирование не только дел да, таких рабочих, но и именно планирование времяпровождения для себя, для близких. Ну, условно, там, что я буду делать на выходных, да, и как я проведу так, чтобы получить максимальное удовольствие, э, провести с любовью, да, к себе, прежде всего, и к родным. Вот это для меня, наверное, так. Есть, а какие э... приходят в голову идеи? Прости, что я тебя перебила. Какие в голову идеи приходят прямо сейчас? Даже простая какая-то прогулка, я не знаю, вот куда-то куда выехать, как-то отвлечься. Вот, ага. От наших отключений верных куда-то сюда. Да. Принято, принято. И знаешь, ты сказал про это, и я на прошлой неделе вот как раз говорила, отвечая на твой вопрос, о, что у тебя, Алла, будет на неделе, она такая вся была загруженная. Но самое главное, знаешь, что со мной случилось на прошлой неделе? Я впустила в свою, в свою жизнь вновь массаж, Массаж да. тела, косметолога с массажем лица, маникюр. То есть я 8 месяцев мое тело уже забыла, как это массаж. Я не делала массаж Вот, тела. вот, вот, вот. Вот, вот, да. Вот, вот, да. вот. Это туда же. Да. Зарядки, да, есть уже в моей жизни. Там 2 месяца с февраля, с 24 февраля не было. Признаюсь, их не было. Но сейчас регулярно, регулярно делаю зарядки э, и добавили сюда массажи причем я купила сразу комплексы чтобы не слинять комплексы все теперь еженедельно э, массаж тела два а раза теперь вероятно и... что вы не слиняете потому что это ж, э, купить себе абонемент это же не залог того не, что у меня хотите. у меня 98 процентов ага. э, именно по массажам я просто их очень люблю <laughs> я, я их обожаю и руки хорошие мастера хороших мастеров нашла и прямо тело поет, поэтому и энергии больше. И это, конечно, у меня вообще палочка-выручалочка. А еще на прошлой неделе, если про семью, мы ходили с семьей в спа. Вот это тоже прямо вот такой вот, прямо лайфхак даю про любовь к себе. Кто не любит, допустим, мой муж не очень любит сауны. Но он любит воду, бассейн, вот эти массажи всякие подводные. И поэтому мы с дочкой в сауны, он в бассейн, и это, конечно, очень сильно тоже поддерживает, помогает и для тела, и для души водичка это очень хорошо. Вот я не знаю, баню ты любишь? Я обожаю просто баню, особенно с веником. Но у них тут веник, конечно, не нейтральное. Зрители, но... поделитесь своими любимыми занятиями. Да, поделитесь любимыми занятиями. Вот что он вас наполняет, что вас, ваше что, тело, как да-да-да, для вашего тела как ресурс, для ваших мозгов как переключения, для вашей психики, это, не знаю, медитация. Вот Какие у вас есть лайфхаки? И, уважаемые участники и слушатели Инстаграм сейчас в прямом эфире нас, тоже поделитесь, какие у вас любимые, такие экспресс-любовь к себе, что вы применяете, если действительно ресурса мало. Ну вот, вот так. Действительно, с прошлой недели для меня таким стало окном прямо. Э, окном в, в вот эту самую любовь к себе в отношении каких-то телесных таких вот штук. Переходим эм. тогда к другим целям плавно. Мы же начали с цели для себя. И тогда у нас было два блока целей, да, на неделю и на... и ну, там год или месяц, кто как себе определит. С какой начнем? Как правильно? Ты знаешь, мы сегодня уже про цели начали говорить в контексте любви. Угу. И то, что я бы предложила сейчас всем, это посмотрев на свои долгосрочные цели, вот в прошлый раз угу. я очень рассчитываю на то, что вы вместе с нами их поставили, посмотреть где место вот этим как раз целям, связанным с этим с этой ценностью большую любовь, да, и чтобы вы эти цели связали, как связаны эти цели с вашими долгосрочными целями. Я утверждаю, что напрямую, напрямую. И опять же, отсюда, из этой связки, можно поставить цели на эту неделю. Есть долгосрочные я очень рассчитываю, что вы поставили из этих долгосрочных на год, на месяц. Сейчас вы еще добавляете цели, если их не было, свяжете их с целями про любовь. Вдруг, знаете как, а я ж вот это забыла, а я про себя любимого забыла, а я про своих близких забыл. Добавили это и внесли это в цели на месяц, и из этих целей на месяц вновь расписали себе будущую неделю. И обязательно, какой главный фокус, главный фокус следующей недели. И желательно, чтобы фокусов было, ну, вообще хорошо, фокус, он на то и фокус, чтобы было одно главное, одно главное. Ну, и, например, там три важного. Есть одно главное и три важного. Алла, поскольку наличие в долгосрочной цели, в общем-то, является одним из главных условий ценности наших эфиров, да, то есть каждый зритель, кто хочет получить максимальную полезность, да, смотря наши в «Легкие понедельники», должен для себя понимать, куда он идет, да, вот эту цель большую. Если ли сложность с этим? Что вы посоветуете этому человеку? Кроме того, что обратиться к коучу да, с, за консультацией. И, кстати, дорогие друзья, у вас всегда есть возможность, мы будем ссылки оставлять, получить помощь студентов Аллы Заднепровской, студентов международной интегральной коучинг-школы, обратиться ко мне за коучинг-сессией, я провожу Дима-сессии, буду рад помочь вам. этом. Что-то еще, Алла, скажите? Ты знаешь... Бесцельным зрителям. Ты знаешь, вот хорошо, что сегодня квант любовь нам в напутствие пришел. Почему? Потому что как раз этот квант прям буквально заставляет меня сейчас задать вопрос, который будет помогать. Этот вопрос когда-то меня поставил на путь истинный. Я его стала задавать себе после 30, вот где-то там три года задавала, как-то петляла. Представь, я вообще быстрая, и я при этом петляла. Это, конечно, очень так странно, потому что, ну, что в общем-то, жизнь собирали... То, ну, что для вас три, для других это может быть э, 30, да? Вот, ну смотри, про что я сейчас? Я задала себе вопрос. Ну, ряд вопросов. Uh -huh. Мне нравится, как я живу. Uh -huh. а, мне uh -huh. нравится, кто меня окружает. Я люблю то, что я делаю. И я получала отрицательные ответы. Петлять удавалось, когда я ну, знаешь, есть же всегда кто-то в голове, кто скажет, да нет, ну и все не так плохо, <связывается> и, и так начинает уговаривать, да. И вот я велась на эти уговоры, но смотри, какой вопрос меня отрезвил. а сколько времени своей драгоценной жизни ты готова потратить на то, что тебе не нравится, на то, что не делает тебя сильной, вдохновленной, не делает тебя тобой? И я поняла: Ну, знаешь, еще вопрос какой отрезвляющий для кого-то будет. Вот я Меня этот включил, но какой-то. Mm -hmm. Что будет, если так пройдет, ну, если так продлится еще 5 лет, или 10, или 20, или 30? Вот представь, 30 лет прошло, а ничего не поменялось. Ничего не поменялось в смысле вот с этим, что ты ходишь на любимую работу, там или занимаешься тем, что не нравится, или у тебя в отношениях полный. Нехорошее слово идет, но я его не буду произносить, да, не знаю, полная жесткость, давай так скажу, вот, и душа уже давно кричит, а ты не обращаешь на это внимания, вот если это будет, то что тогда через 30 лет? ну или 20, у кого там какой горизонт. И этот вопрос тоже может очень сильно отрезвить. У тебя этот, как это, хотелось сказать, хорошая реакция. Да, Но движущийся не телефон и хорошая, и хорошая реакция. А -а -а. Да, Инстаграм-участники прям веселятся, наверное, когда смотрят. Было. Да, небольшое землетрясение. Так, ну, ну что, вот. тогда мы переходим к... А, поделитесь тогда, что у вас на этой неделе, какие планы. Да, смотри, на этой неделе, что у меня... В рахах вашей даже... большой цели познакомить с коучингом миллион человек. Да, я сейчас готовлю очень такое серьезное мероприятие, и ссылку обязательно на него дадим, «Пять шагов развития личного бренда» называется. Мы за, э, с, вот сделали первый проект, назывался он «Завершил школу. Что дальше?» для экспертов. Вот экспертов, не знаю, консультантов, психологов, психотерапевтов, коучей. Очень многие люди завершают какой-то курс да, или какое-то образование mm -hmm. и не начинают практиковать, и не начинают, ну вот, знаешь, и, и они не знают, что делать. Я получаю просто огромное количество писем в личку. «Алла, что делать? Завершила школу?» там... Ну, допустим, не Алла, мою. Да? деньги». Не-не, да. мою, не мою. Не мою э, получают ответы еще на курсе, между прочим. Если ты помнишь еще, Игорь. Как это забыть вот. Да-да-да, это невозможно забыть. Но на самом деле, даже те, кто на курсе учатся и получают эти ответы, все равно возникает вопрос, мы там не рассказываем про личный бренд, мы там не рассказываем, а как цену э, себе сложить, да, а, как убрать треши в голове по поводу того, что брать деньги за, за свои услуги, а, как вообще переговоры вести, а как работать с возражениями, а как можно... Начать продвижение себя в онлайне, вот это все с этим всем люди сталкиваются, когда выходят в поле, что ли, да, в поле практики. И все это упаковало в пять шагов, и вот такой вот будет курс: пять шагов развития личного бренда. Я, ты знаешь, ссылку пришлем, это будет точно на через неделю. Но сейчас я готовлю презентацию, готовлю наполнение этого курса, и следующая неделя у меня будет как раз такая творческая, потому что я буду готовить этот курс. И еще, еще один курс готовлю по, по эмоциональному интеллекту. Тоже очень любопытный, интересный и... Если э, по личному бренду я уже пакую в презентацию, я уже продумываю какие-то mm -hmm. активности, то э, он, кстати, проводится в преддверии запуска курса развития личного бренда. Мы переназвали наш проект «Завершил школу. Что дальше?». Ну, так понятнее, про mm -hmm. что это на самом деле. Весь курс, пять таких мощных спикеров, пять э, таких серьезных мастерских, в результате которых люди строят свой план развития и делают такие конкретные первые шаги. Вот, то по эмоциональному интеллекту я пока вынашиваю, вынашиваю детище. Вот у меня всегда так, что-то я уже рожаю, а в это время что-то там еще готовиться. Ну, вот на году. этом пути вынашивания какой-то шаг у себя конкретный, как, какой-то шаг, вернее, конкретный, который вы скажете. Я, я сегодня буду, на этой неделе буду там три часа вынашивать эту идею. Или как это звучит? Нет, тогда? нет, у меня по-другому звучит. Смотри, на этой неделе готова презентация и скрипт моей программы развития личного бренда и отдан в работу дизайнеру. И на этой же неделе из вынашивания, да, как она у меня звучит, есть структура, структура и скелет полностью такого интенсива по эмоциональному интеллекту. У меня будет двухдневный интенсив, вот, который я вынашиваю. Там будет полностью структура родиться. Отлично. Отлично, поделитесь, что, что родилось в результате. Обязательно. Ну и на этой неделе у меня несколько коуч-сессий, порядка пяти э, личных. Э, у меня встреча с э, моей командой э, по маркетингу и встреча с командой жилого дела», э, где мы будем сонастраиваться и как улучшать еще все то, что мы делаем хорошо, да, как это еще лучше сделать. Вот, вот такие, такие планы, и там же будут вот островки, массажи, отдых. Планируем с дочкой пойти в музей арт современного искусства. Вот она нашла какой-то новый, мы уже были здесь, в Барселоне, в музее современного искусства. Вот еще какой-то музей нашла. Планируем подняться на Манджуик и посмотреть оттуда на красавицу. В, Барселону. в общем, каждый день гулять по набережной, это прям у нас такой ритуал, ритуал вечерний, когда бы я не закончила, мы каждый день гуляем здесь по набережной. Ну и поиски квартиры, это вот такое у нас перманентное, ищем квартиру. Самое любимое дело. Да, такое, но самое нелюбимое, кстати, самое нелюбимое дело из всего вот этого. Но смотри, я не говорю, что все равно там слово «любовь» присутствует, заметил, я говорю «нелюбимое». А там звучит любовь. Но любовь, наверное, к тому, чтобы очень хотим где-то жить уже, чтобы расставить все свое, а не начинать... Найти на то, что полюбишь, найти то, что полюбишь. Да, да, да найти то, что полюбишь. Хотя бы, хотя бы временно. Хотя бы временно. Так, ну что, переходим к карте на пустое. Да, да. Много о чем поговорили, и пока ты открываешь, я напоминаю нашим зрителям о том, что... Такой вот... Наши легкие понедельники будут завершаться напутствием. Начали мы с кванта «Любовь» и заканчиваем ресурсной колодой «Класснючая», которая называется «Класснючая». И открой, пожалуйста, С3. С3. Где она вообще находится? Это C. С. Находится за моим телефоном. Так. Так. Что для меня сейчас важно? Вот такое напутствие. Ответьте, пожалуйста, себе на вопрос, что для вас сейчас важно. Я задаю его себе, и я отвечаю. И, кстати, это у меня фокус этой недели, особенно когда я что-то создаю. У меня главное – это любовь, это фокус моей недели. Во всех коммуникациях, общениях, прямых эфирах, кстати, я еще буду выступать перед косметологами. Вчера как раз меня пригласили. Во время процедуры. Такой, вы такой интенсив. Ты знаешь? Нет отдельно. Это моя ну, выпускница. Это идея. Она SEO крупной компании, которая косметологам что-то продают. И вот для них они попросили меня сделать какой-то ивент про эмоциональную стойкость. И в том числе я буду думать и об этом ивенте. И вот э, очень важно, когда что-то создаешь, делать это из любви. Когда с кем-то коммуницируешь, делать это из любви. И вот это для меня, наверное, важно. А для тебя что важно, Игорь, поделись. Так, я ведь останавливаю тяжелый вздох. И про что ты вздохнул? Это, это, это вот на, на неделю. Вот у меня есть неделя об этом подумать. Хорошо, ладно. Спетлял, здесь спетлял. Про что ты вздохнул, скажи. Об этом я тоже подумаю. О том, что нужно что-то разрешать. И что-то это должно быть очень важное, личное и так далее. Поэтому я подумаю. Это действительно очень важный вопрос. И ответьте, пожалуйста, для себя, что действительно вам важно и какой фокус на эту неделю вы берете. А вот эта картинка, ее можно сделать скриншот этой картиночки. Слушай, ну давай, ну давай, я м -м -м покажу Инстаграму. -пок <rer une> покажу Инстаграму картинку. <laughs> вот. Видите, все для вас, дорогие. Все для вас. Даже вот, вот так делаю. Поставьте мне огонечки что вы тут со мной, и э, вам нравится то, как я о вас забочусь тоже. И можно просто подумать. Э, ну, у меня тоже э, такой, двиг, двигающийся... Это, это до вас дошла волна от меня. Дошла, дошла. Э, двигающийся этот, э, как его... Гаджет, гаджет. Вот, весь движение. Изомер мы забыли сделать. Сейчас сделаем, сделаем и обязательно посмотрите на эту карту для того чтобы найти для себя смыслы видите там такая девушка тоже немножко в задумчивости и это очень важно находить самое важное самое самое важное для себя а за мир померите сейчас какой у вас ресурс в сравнении с тем какой он был в начале эфира и что сейчас и ждем от вас Уважаемые зрители Инстаграма и дорогие наши зрители эфира Легкие понедельники», заметьте, насколько действительно ресурса стало больше. Ну или, может быть, он уменьшился, особенно те из вас, кто задумались, о боже, что же мне важно, какие у меня цели и где я вообще. Да? Но я всегда говорю так, может быть, иногда важно и откатиться, для того, чтобы покатиться потом да, с большим таким вот ресурсом. И не всегда важно быть с улыбкой, хотя улыбка помогает. Важно иногда и погрустить, и быть в других эмоциональных состояниях. Главное – осознавать, что с тобой происходит. Потому вот эти замеры мы и делаем. Что сейчас? Вы все время обращаетесь к себе – как на меня это влияет? Как на меня повлияла эта информация? Как на меня повлияло то, что я делаю что-то, что Алла и Игорь предлагают? Или э, то, что я не делаю, это тоже влияет? Вот вот все, чем больше вы осознаны, тем больше э, вы заметите в своей жизни э, чего-то, что делает ее плотной, да, что делает ее качественной. Вот такое напутствие. Какие же вы сложные вопросы задаете, Алла? Ты знаешь, если не задавать эти вопросы себе ну, хоть когда-нибудь, то можно просто себя потерять. Можно себя потерять, ты это понимаешь. Когда-то эти вопросы привели тебя на школу коучинга. И теперь mm -hmm. ты обожаешь, я знаю, что ты обожаешь коуч-сессии, и, кстати говоря, уважаемые зрители, Игорь проводит демо-сессии, пожалуйста, напишите, если он, шквал запросов будет велик, у нас есть огромное количество, просто армия коучей, и мы обязательно найдем для вас коуча, обязательно. И вы попробуете на себе его силу и мощь для того, чтобы в любой момент вашей жизни, сколько бы вам ни было лет, вы можете изменить свою жизнь. Мы с Аллой говорили о том, что коуч это э, тренер, как э, есть фитнес-тренер, а это ментальный, да, ментальный. Я так бы сказала, знаешь, да, он с одной стороны ментальный тренер, а с другой стороны терапевт для души. Я бы так сказала, да, потому все. что мы работаем не только с мозгами, да, мы работаем и с сердцем, мы работаем целостно с человеком. Вот, потому вот с этим союзом сердце-мозги и работает коуч. Как бы ни, как, как ни назвать, все равно это работает магическим образом. Ваша жизнь действительно преображается. Спасибо, Алла. Удачной вам, хорошей недели. Вам и нашим зрителям ставьте лайки, обязательно это очень важно. И э, задавайте нам вопросы. Вы как-то не очень пока задаете вопросы, но мы надеемся, что э, вы их будете писать не только в личные сообщения, но и прилюдно, так сказать, да? Так Пишите понимаю, их под эфиром что... и в Инстаграме. Я так понимаю, что люди не успевают отвечать на все ваши вопросы, поэтому не доходят до своих. Это зона роста для вас, мама. Больше вопрос. Ребята, э, смотрите нас в эфире в Инстаграме э, на следующей неделе в 12 по Киеву. Ну, 12 плюс э, примерно 10 минут, да, пока мы тут настраиваемся. И в понедельнике, в следующий понедельник в 9.00 по киевскому времени. Да. С вами на были Алла Занепровская и Игорь, Игорь мы Пока. даже с тобой уже в унисон говорим. Пока. Пока. Хорошей Спасибо. недели всем.